Итак, начинаем здесь уборочку. И здесь везде уборочку. Сейчас будем мыть. У нас мытье палубы сейчас задача номер один. Сейчас все здесь соберем, уберем. Вот у нас уже бутылочки готовы и поехали. для уборки. Первое мы мочим, потом шампунь, потом кислота, потом дегризор, потом тик брайтнер. Ого! Ага. Ого! Ага. Ага. Я говорю ого! Ага. Так, ну что? Начинаем продолжать мытье лодки. Так, у нас есть стейн ремовер. Это специальная штука для Тика. Ой, что-то это навсегда. Банку покажи, раз уже получишь. Так, и с вот этой вот штукой мы сейчас идем на нос. Хотя... Сейчас начинаем рядом. Давай, наверное, начнем с ну, же начнем все равно будем начинать. Правильно? просто мочим тик. Так хорошо, чтобы он был так хорошо мокрый. Потом берем швабру с вот этим вот нашим гелем. И поехали. Другой, еле-еле пенится. и щетка с ручкой вот очень и поехали и вот так вот всю лодку вот видите сколько грязи от нее идет это та грязь которая вымывается собственно из тика уголок ну что прошло каких-то три или четыре часа ну, ладно. Ну, а сколько мы его нанесли сюда вот у нас тик это уже последний слой мы нанесли, э, так, вот, тигбрайтнер. Теперь очень важная задача. Мы сейчас будем брать гидрохлорик эсид. Ну, Дина, давай, гидрохлорик. Это что? Замянная. Серная. Короче, две версии. Ну, мы знаем просто как оно по-английски и как оно работает. Я тебе говорила Поэтому... 10 раз, чтобы ты запомнил. Ты а запомнил? ты запомнил? А мне оно нахрен. Вот, видите, вот так оно <смех> все происходит. Короче, лей кислоту я не буду. Я <смех> боюсь. Кислота там. Куда? И нужно лить кислоту в воду. И при этом не дышать, потому что идут пары. Давай, знаешь, что сделаем? Стой. Давай я вот тебе поставлю сюда. Тут лучше вентиляция. Еще, еще, вот, все, стоп. Вот так вот. Ух. Порочки пошли, да? да. Не вдыхай вот. Молодец. Ну и все, запихиваю его обратно в борт. Просто я не могу, это очень опасно. Нет, у нас просто у Дины есть перчатки, от этого очень много всего зависит. Задача просто взять... И вот этой вот кислотой намылить борта. Максимально сколько достанем снизу, ой, сверху. Потому что потом буду максимально снизу. В общем, кислотой борта уже э, помыты. И вот сейчас Дина занимается тем, что смывает. Эту кислоту с бортов. Диночка. Диночка, улыбнись. Привет. Ой, а? Привет. Красивый. Вот несмотря на. Несмотря на количество геморроя с тиком же настолько офигенно вот вы стоите босиком и чувствуете вот это вот дерево которое такое ровное, мягкое, классное. и оно передает настроение и сразу хочется на нем и сесть может быть открыть бутылочку вина Эй -эй -эй, не брызгайся и здесь посидеть с бокальчиком с красивым видом но ну, не до драй доки конечно а где-нибудь в бухте и вот за это я обожаю тик, вот, за вот это вот ощущение. Финальные штрихи. Ну, это еще не финальный. Ну, Только это... Только номер раз. Ну, <свист> ничего. Что... За один раз. Что мы сделали? Мы Возрение. сделали шампунь, кислота, тикплинер, тикбрайтнер, отмыли все поверхности и отмыли кислотой внешние борта. И у нас вот так прошел День? сегодняшний день да но это причем нон-стоп должен заметить. с перерывом на перекус и все, все. но ну, получилось же круто посмотри какой ну, да. так не только твои мешают нам ну, где такое что дело вот, там, где плохо мы еще отмоем, в своем случае картина нарисовалась. Ну Смотри, вот этот вот цвет, который Сиросатый. я люблю. Да, вот такой тик я люблю. Серый, вот этот седой, мне не нравится. А вот это, это... Мое любимое! Вот он, такой красивый-красивый. здесь еще немножечко недосохли. Ну вот, например, здесь. Наконец-то лодка выглядит так, как я это люблю. Что, на сегодня, наверное, уже дел хватит. И сейчас Дина пошла на пляж, а я ее сейчас там и найду. Потому что я немножко тут занялся своими делами. Ну, в общем, пляжик. Пока идем через Бот-Ярд. На самом деле, то, где находится Бот-Ярд, это такое место, но ну, не самое рейтинговое, потому что оно находится немножечко на отшибе, но реально очень классное место. То есть мне очень понравилось, мы вынулись, реально круто. Тут Дина ракушки собирает. А! Вот там мы и стояли. Это было сложно выйти на пляж и смотреть, где ты находишься. А? <свы> Этот, наверное, отель или что-то непонятное. Или, наверное, апартаменты. Вот ну, тоже такое, половина всего разломанного. О, какие волны красивые. Прямо пытаются настичь. А, Закат такой. Хава! Мимо! В этом доме, да? Здесь вот такое заброшенное. Этот хорош, но тоже разломан. Еще один дом такой разбитый, в нем живут люди. Бабжи. Еще один домик, но здесь уже никто не живет. То есть это все после Ирмы разрушено. Здесь есть короче такая тема, а вот эти вот все дома, они а, здесь строить запрещено. Потому что вообще по закону не более, не ближе 80 метров к воде должно быть строение. Иначе это является самозахватом. Так вот эти вот все дома являются самозахватом э, по европейскому законодательству. Поэтому здесь у них постоянный конфликт. И он, этот конфликт нерешенный. И им не разрешают э, эти дома восстанавливать, потому что они не имеют права собственности. Дина тут важными делами занимается. О, у нас 15 минут до заката. Но ну, у нас здесь уже солнце село, потому что мы за горкой. И вот там вот наверху замок, это там, где мы были, я уже показывал вам. Ну и там вдалеке это Ангела. Этот дом, может быть, я сейчас зайду и посмотрю, что там. Здесь все конкретно разрушено. Я думаю, вот здесь оно все вот как было, так и осталось. Тут ничего уже не держится. Вот так вот здесь вот это, наверное, как встретила ураганом, так тут все и развалило. Ну, видно, кондиционер висит. Забыл, был, наверное, какой-то нормальный дом. Красиво отсюда, вид классный. Здесь, наверное, были столики, и у них было барбекю. А здесь кусты, в которых живут комары. Да, печальное зрелище. Какой разрушенный. Прямо лучше. наш китайский магазин Чонгуа Дьен. Л фагет. Угу. Ну мы постираться можем. У нас вода есть электричество, есть. Да. О, я еще хочу какой-нибудь. А что на наши байгоны не нашла? Ну, бери вот такой. Нам нужен камару убивать. Вот бери байгон. Там этот байгон лютый. Байгон? Ага. Бери, будем убивать комаров. Устроим массаж. <связывая> а вон смотри, чикенбрест. В пакете, да, возьмем чикенбрест? 3,75. Дешевые? 3,65. Почему они? Два сорок пять. Да, да, Нормально. Да. Почем соки? Доллар семьдесят пять. Или евро? Или евро. А у них, кстати, тут один к одному, так что как она отвод, прайслес. 3.40. Нет, как на твотер не берем, нафиг она нужна. Там есть такая в консервах, если хочешь сделать там ям Нет. Вставай, вставай. Нет. У меня тут важные дела. Утренний кофе. Тебя ждет краска, между я прочим, тебя. на тысячу долларов. <смех> Ты что, пропустишь тот момент как бы покрасить? Ты же художница. Нет, я не пропущу, я тебе помогу, я спасу ситуацию. Нет, я нет, нет, не так, не так. Не Давай <смех> сделаем так, чтобы я в этом не участвовал. <смех> ну что, друзья, идем в магазин тратить большие деньги и покупать антиобразтайку и все, что с ней связано. Здесь у меня полезного. Что нам нужно? Нам нужны масочки, очки, такс, и теперь вот этот антифолинг, который мы будем наносить на нашу лодку. Это вот он в таких вот упаковках. Вот он. 214 Амеркод. То есть нам нужно его три галлона. ну сказали во всяком случае, что нам этого хватит. Естественно, вот всякие штуки такие, которые нам сейчас подбрут. Masking tape, баночки для смешивания, так, всякие тинеры. Но самое главное, что нам нужно? Нам нужна краска вот такая вот, для того, чтобы мы могли полосу... Вот у нас есть полоса из пленки, ее надо ободрать и сделать вот такую вот штуку. И, собственно, Все. Больше нам ничего не надо. Итак, нам сейчас все подбирают. И все, я это покупаю, и мы несем на лодку. Вот оно все наше. Ну что ж, давайте разбирать, что у нас здесь. Так, -с. вот это антиобрастайка. Вот она, антифолин black. То есть это черного цвета антиобрастайка. Без эпоксидки мы ее будем сегодня наносить. Вот эти вот две банки, это праймер. Я буду... Вот он, 385. -ый. Это праймер, который мы сейчас будем покрывать. Вот это вот дно пятнистая, чтобы оно было все красивое и серенькое и однотонное. Ну, банки, чтобы смешивать. Ну, а здесь... Здесь вот эта вот краска, которая для того, чтобы заменить вот эту полосочку. Вот она. Видите, я ее попробовал уже снимать. Нормально снимается. Сейчас будем продолжать. Ну и все что нужно вот там перчатки баночки скляночки Фух. короче вот это вот все 1050 долларов американских делается следующим образом просто сейчас мы вот начинаем прогревать нужно ее просто подорвать самого-самого-самого с края Теперь берем шпатель и аккуратненько снимаем ай. Так, там еще подогреем. И тут подогреем. Короче, вот так вот это по чуть-чуть, по чуть-чуть прогревая. Так вот ее и снимаем. Ну что, всего каких-то минут 40 работы. И вот что у нас получилось. Вот эта вот полосочка, она снята. Ну что, Диночка? Прямо с оружием. Так, вот то осталось, но я не знаю, что с ним делать. Здесь видно вот это все, мы потом восстановим красочкой. Ну что, на другую сторону. А здесь еще полосочка есть. Сейчас. который остался вот его здесь еще видно он такой блестит вот кстати это слой тот который был как так как выглядела лодка раньше вот такая вся лодка была блестящая блин mm -hmm. так как видно mm -hmm. короче сейчас у нас задача Мы берем просто мочалочку у меня вот есть такое ведерко с бензином вот так вот его чуть-чуть а сейчас одену я просто покажу и там а -а -а. Ты на меня попал бензином. Это тот, что печет. Нет, бензин не печет. Все. А потом мы его... Вот, смотри, как он очищает хорошо, видишь? Да. А потом мы вот эту вот всю штуку пройдемся э, синером. Это типа ацетона такая штука. Вот. И будет у нас вообще все готово для поклейки маскин Я не знаю, как это будет. Маскировочная лента. Строительная ну. лента. Ну, да. Короче, если знаете, вот напишите в комментах.